В этом видео я расскажу вам, почему решил поставить заявку на покупку биткоина по цене 31 тысяча. Также я проанализирую полностью биткоин и покажу вам свои варианты развития событий, свои сценарии, которые я вижу. Также, параллельно с этим, мы с вами получимся определять потенциал движения цены. Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, вы попали на канал Кигай, и давайте с вами начнем наш видеоурок. Итак, что у нас здесь на биткоине творится? У нас был восходящий тренд. Рисую трендовую линию поддержки и рисую трендовую линию сопротивления. Восходящий тренд перерос в боковик. На уровне 60 тысяч цена остановилась и начала ходить в диапазоне. Данный диапазон образовал собой фигуру технического анализа голова и плечи. Вот первое плечо. Вот голова, которая превышает плечи. И вот второе плечо. То есть, мы могли предугадать это падение и определить точку, где у нас биткоин отскочит, что я и сделал. Друзья, это все настолько очевидно и настолько на поверхности, что это просто удивляет. И смотрите, продолжаем с вами анализ, я рисую линию шеи. Смотрите, давайте немного приближу, здесь у нас есть тени. Мы можем нарисовать линию шеи, затрагивая эти тени или затрагивая только тела. Но по сути особой разницы здесь не будет. Как я делаю? Я ставлю э, трендовую линию, если у нас есть тени, на 50% этих теней. То есть расстояние от минимума до тела. Беру 50% и провожу через это э, трендовую линию. То есть, еще раз объясняю, вот в данном месте 50% от минимума, последней тени, от данной свечи. Надеюсь, это понятно Но опять же, особой разницы не будет, все это субъективно Фигура технического анализа подразумевает смену тренда И как учитывается потенциал движения цены? Потенциал движения цены у головы и плеч равен ее голове Что я имею в виду? То есть, данное расстояние равно расстоянию после выхода, после пробоя линии шеи Давайте это измерим Берем линейку и меряем примерное расстояние головы. Расстояние примерно 16-17 тысяч. Теперь мы это расстояние прибавляем к выходу из шеи. То есть к линии шеи уже сверху вниз. Примерно 16-17 тысяч. И получаем уровень 30 тысяч. Обратите внимание, докуда цена дошла. Ровно до уровня 30 тысяч. Я решил поставить свою заявку на покупку по цене 31 тысяча, поскольку 30 тысяч это круглый уровень и цена могла в несколько пунктов просто до него не дойти. То есть расстояние головы равно расстоянию потенциала движения цены. И мы могли предугадать как это падение, так и самую выгодную точку для покупки биткоина. И все это благодаря техническому анализу. А теперь, друзья, рассмотрим варианты развития событий. Как мы знаем, после пробоя Линии шеи цена обычно возвращается и происходит резерв пробитого уровня То есть цена может вернуться до уровня примерно э, 42-45 тысяч и повторно отскочить Возможно здесь у нас образуется диапазон движения цены Потом я вижу такой сценарий, это первый сценарий, первый, то есть сценарий несколько Мы делаем разные планы и делаем несколько сценариев, чтобы точно знать, что мы будем делать в разных ситуациях то есть мы не слепо надеемся на что-то. Мы именно продумываем все сценарии. Итак, то есть цена после боковика пойдет у нас до уровня 55-60 тысяч. И потом, возможно, начнется еще более большая коррекция. И цена уйдет ниже этого минимума. В 30 тысяч. Дойдет до 20 тысяч. Давайте я теперь немножко отдалю. Дойдет до 20 тысяч. Здесь опять же поддерживается в боковике. И только потом уже пойдет на дальнейшее повышение превышать этот максимум. Уровень 64 тысячи. То есть цикл у нас еще не закончен, а цене еще есть куда идти. По моему мнению, цена должна дойти до уровня э, около 100 тысяч. Наверное, даже немножко поменьше, это уровень 70-80 тысяч. В любом случае, в долгосрочной перспективе, я уверен, что биткоин дойдет до уровня 100 тысяч и выше. Но в долгосрочной перспективе. А для инвесторов просто нужно покупать биткоин по самой выгодной цене и держать его на долгий срок. Вот и все. Итак, я сделал зарисовки головы и плеч, зарисовки тренда. Теперь давайте отметим уровень поддержки 30 тысяч. Вот таким вот образом я провожу этот уровень. Теперь отметим уровень поддержки 20 тысяч. Вот на этом месте. Отметим также область сопротивления красным цветом. И по сути цена у нас может держаться вот в этом Диапазоне От уровня 40 тысяч до уровня 30 тысяч. Если у нас здесь произойдет ретест, то вероятнее всего так и будет. Но также цена может вернуться в диапазон. О чем я говорил. Дойти до уровня 55 тысяч и потом пойти на дальнейшее понижение. Теперь, друзья, давайте рассмотрим более локальную картину. Тайфрейм H4. Цена у нас совершила очень хорошую реакцию от уровня 30 тысяч. И далее начала формировать собой Поджатие, то есть восходящий треугольник Переходим на H1 Корректируем опять же Данную линию Немного уменьшим толщину Здесь у нас образуется восходящий треугольник И опять же есть вероятность того Что цена может вернуться в диапазон и пойти на дальнейшее повышение Но мы помним, что треугольники могут пробиваться как вверх, так и вниз Восходящий треугольник только добавляет небольшую вероятность того, что цена пойдет вверх Но не делает какую-то конкретику То есть цена может также спокойно пробиться и вниз И вот, как я говорил, ходить в диапазоне от 30 до 40 тысяч Теперь давайте посмотрим на свечи и постараемся определить, кто здесь преобладает Откроем H4 Мы видим, что свечи на повышение крайне неуверенные Образуются тени сверху у данных свечей. То есть цену пока что явно толкают на понижение. Это добавляет нам вероятность того, что треугольник пробьется именно вниз. Далее, H1 таймфрейм. Опять же, видим преобладание продавцов. в Виде данных импульсных движений. Совсем малюсенькое преобладание продавцов здесь есть в этом треугольнике. Но опять же, больше присутствует неопределенность. И пока что я не могу сказать... С какой-то большой уверенностью, куда пробьется этот треугольник Но я склоняюсь к тому, что этот треугольник все-таки пробьется у нас вниз Итак, друзья, вот такую вот картину я вижу Давайте сохраним наши зарисовки И будем постепенно наблюдать за биткоином То есть у нас сейчас есть с вами золото и биткоин За ними мы с вами будем следить И прямо на живых примерах анализа мы будем изучать сам этот технический анализ Думаю, будет очень интересно Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте этому видео лайк Пишите комментарии в поддержку, пишите вашу обратную связь и пишите, что вы думаете насчет биткоина, куда он пойдет. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.